Сальвадор первым в мире легализовал биткоин как платежное средство. Законодательная ассамблея Сальвадора одобрила закон, позволяющий использовать биткоин в качестве легального платежного средства страны. Ранее сообщалось, что президент Сальвадора Наиб Букеля отправил на рассмотрение парламента соответствующий закон. Как сообщается на сайте законодательного органа, в ходе голосования за принятие закона проголосовали 62 из 84 депутатов. Таким образом, Сальвадор стал первой в мире страной легализовавший биткоин в качестве платежного средства. «Мы сделали это», – сообщил в Твиттер глава ассамблеи депутат Эрнесто Кастро после голосования. «Закон о биткоине был одобрен квалифицированным большинством голосов», – написал в Твиттер букле. Согласно принятому закону, Сальвадор начнет использовать биткоин в качестве платежного средства наряду с американским долларом. Как говорится в документе, тип обмена между биткоином и долларом будет диктоваться рынком. Все цены могут быть выражены в биткоинах. Также биткоинами могут быть оплачены все налоги. Как сообщают СМИ, закон вступит в силу через 90 дней после публикации в официальном вестнике страны.